Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака РАК на февраль месяц. Записываем чуть-чуть позже, но все равно давайте посмотрим, какие события, какие задачи стоят перед РАКами на этот месяц, какие возможности. Итак, задачи месяца. Ух ты! События. Работа. Отношения, семья. Так, и одну карту вытянем. Трансерфинг реальности, который учит нас менять свою реальность, меняя свои мысли, мировоззрение. Итак, дорогие друзья, дорогие раки, смотрите Туз пентаклей прекрасная карта и в древности после вот солнца после Туза Пентакли расклад вообще заканчивали и дальше они смотрели поэтому мы могли бы сейчас остановиться и сказать что у вас все будет хорошо все будет отлично Но синтакли несет новые возможности вам предлагается нечто что вы можете взять и улучшить свою жизнь вам идут какие-то подарки сюрпризы предложения удачные какие-то ситуации удачные, возможно какие-то знакомства и ваша задача вот эти возможности этого месяца не упустить. Тем более, что в феврале у нас а, все планеты идут прямо, у нас как бы открываются все дороги, открываются дороги и зеленый свет всем нашим начинаниям, всем нашим задумкам, а, всем нашим действиям. Поэтому нужно это обязательно использовать. Карта, конечно, может еще говорить о каких-то крупных сделках, да, что вы там месяце можете что-то крупное купить или приобрести, или вам могут подарить, или вы что-то можете просто так получить. Это не касается не только материального, но и других каких-то ситуаций, которые разворачиваются как бы удачно в вашу сторону. А еще... Карта говорит о том, что вы должны заниматься своими материальными вопросами, да? вы должны работать над тем, чтобы приумножить, улучшить свое материальное состояние. Но ну, по большей части, конечно, карта говорит, что само что-то придет в руки, главное это заметить, увидеть, не упустить. Итак, смотрим по ситуациям, да? как у нас что будет развиваться. Первая карта – победа, триумф, когда вы на коне, когда вы выступаете или когда вас все видят. Но скорее карта уже прошла, потому что неделя у нас, да, февраля уже прошла. Но у кого-то это будет меняться местами. Будет момент в феврале, когда вы будете на коне, когда вы будете на виду у людей, когда вы будете чувствовать, что вы победили, и другие будут это видеть. И вас будут ценить за то, что вы делаете, или за то, как вы держитесь, или за то, как вы выходите из каких-то ситуаций, или за то, что как вы проявляете себя на работе, в жизни, в социуме, как вы показываете себя, как вы ведете себя. Ну, это такая заслуженная награда, когда вы действительно заслужили вот это признание. Хорошие какие-то новости могут прийти по этой карте. Ну, и так как человек здесь у нас на лошади, да, это может быть движение, поездки, ну, такие неспешные. И карта советует, будьте уверены в себе, у вас все получится. Вторая карта, Туз Мечей, вот как и с Пентаклей. Вот здесь она несет вот эти возможности. Здесь открываются, приходят к нам какие-то идеи. Здесь идут у нас, может быть, какие-то предложения, или у нас у самих появляется да, какая-то идея, которую мы хотим воплотить, и мы ясно начинаем понимать свой путь, что нам делать, как себя вести дальше. И у нас как бы вот такой трезвый взгляд на жизнь, на вещи появляется. По этой карте может быть еще анализ ситуации, что вот вы пришли в какую-то точку, вы где-то победили, вы чего-то добились, да, и вот тут меча ему дает понимание, почему это произошло, да, осознание такое, анализ, и вы вот теперь понимаете, как вы в следующий раз, допустим, будете действовать в каких-то ситуациях, или как вы будете добиваться успеха, это такой опыт, который вот как подарок можно положить в копилочку, потом пользоваться им всю жизнь. Карта говорит о том, что, возможно, потребуются какие-то быстрые решительные действия, да, возможно, вот, а, а, вот эта карта шестерки Жезлов, которая принесла эту победу, да, она и требовала вот каких-то быстрых решений, да, а, каких-то быстрых действий. Вообще февраль, он а, требует от нас движения, смотрите, вот у нас туз мечей, да, говорит про движение, про, при, про принятие каких-то серьезных решений. А, Рыцарь э, мечей тоже говорит о том, что э, Будут ситуации, когда надо прям моментально Принимать решение, когда ситуация быстро меняется Когда она быстро разворачивается Когда э, нет времени долго думать Когда нужно э, быстро, допустим, собраться и поехать Куда-то, быстро принять решение И сделать какое-то действие для того, чтобы решить вопросы И мы видим здесь э, между мечами У нас э, вообще трое, видите, три карты мечей Это говорит о том, что голова сильно работает Мыслей очень много, разговоров много Передвижения, это карта воздуха Это карта, э, когда никогда когда вот у нас застой, да, И все идет как идет, а когда каждый день может все меня Каждую минуту мы не знаем, какие изменения да, идут, мы не знаем, допустим, завтра, что может произойти, что мы должны принять какое-то решение. И вот после того, как мы добились там триумфа, да, какого-то успеха, когда у нас прояснилась голова, появились новые идеи, приходит десятка мечей, мы устали от чего-то, да мы хотим отдыха мы хотим морально, может, каких-то да, эмоциональных, каких-то приятных вещей для себя. Эта карта говорит о том, что ну вообще она где-то, как сказать, слово такое обозначающее обозначающееся, да, обозначающее одно, это пипец. Это ситуация какая-то, которая у нас вызывает удивление, которое у нас может вызвать недоумение. И она может как бы обесточить иногда нас, да, когда мы теряем энергию на том, что вот может быть здесь у нас вот эти события, да, они может быть нас... Истощили, и нам надо отдохнуть. Десятки мечей вообще, карта говорит о том, что нужно что-то оставить старое позади. Вот здесь мы сделали анализ, мы поняли, как мы пришли к этому триумфу, да, и, возможно, теперь мы примем решение, что мы должны от чего-то старого отказаться, мы должны от чего-то старого уйти, мы должны расстаться, может быть, с какими-то своими вредными привычками, какими-то э, паттернами поведения, э, изменить свои какие-то способы и методы, может быть, работы общение, режим дня. Мы понимаем, вот здесь мы поняли, что что-то нужно менять, надо как-то жить по-другому. И вот эта десятка, она говорит, оставь старое не цепляйся за старый, какой-то период ушел. Десятка рака, она всегда говорит о завершении какого-то периода, и у вас, в принципе, завершение видите какой позитивное. И вот здесь мы должны что-то оставить, с чем-то расстаться, чтобы дальше новый путь начать уже вот как бы с чистого листа, чтобы расчистить место для прихода нового, для вот этих возможностей. и Рыцарь мечей как раз и говорит о том, что события начинают быстро, когда мы принимаем решение от чего-то отказаться, то, что нам мешает двигаться вперед. Тут же приходят события, которые начинают нашу жизнь двигать. У нас начинается в жизни активность, приходят новые люди, новые события, новые какие-то идеи, начинается движение физическое, да, мы начинаем куда-то ездить, перемещаться, говорить много. Может быть, кто-то пойдет на обучение, на курсы, начнет что-то изучать или на работе, допустим, новые какие-то вериния, документы придут какие-то, которые надо будет изучать и в жизнь да, воплощать. По мячам, конечно, здесь нужно предупредить, в минусе, да, эта карта может нести какие-то разговоры, выяснение отношений, споры, да, поэтому здесь в этом плане будьте осторожнее, потому что это может быть, конечно, изброс сброс энергии на вот эти вот вещи, здесь энергию надо, наоборот, восстанавливать, а не терять. Ну, когда, конечно, рыцарь мечей говорит, что когда если неправедно на тебя нападает, то ты, конечно, защищайся, защищаешь, потому что рыцарь мечей он не боится вступить в бой, не боится себя отстоять, защитить какие-то свои границы, свою страну, свою родину, свою семью. Поэтому здесь, если нужно, то вперед. Смотрим по работе. В феврале у нас на работу выпадают две карты, видно вам или нет? Так, сюда сейчас сделаем. Так, восьмерка, чаш и колесница. Колесница это, ну, да, это ваша карта, карта раков. И она говорит о том, что в этом месяце на работе у вас будут какие-то серьезные большие достижения, победы, как и говорила, карта триумфа, да, шестерка жезлов. Вы в чем-то добьетесь успеха, вы в чем-то победите и будете чувствовать себя на коне. Для того, чтобы это было, нужна уверенность в себе, нужно контролировать свои эмоции, свои чувства, управлять ими, да, грамотно. Здесь, видите, два сфинкса, сфинкса да, черная сторона и белая, это наша сторона нашей души. Мы пришли в этот мир дуальный. У нас у всех есть светлая и томная сторона. Поэтому, их, когда мы их уравновешиваем, когда мы достигаем больших побед, тогда мы делаем прямо рывок какой-то, да? когда мы с одной точки вертикально вверх идем, как на лифте поднимаемся. Поэтому если мы умеем контролировать да, свои эмоции, если мы умеем контролировать какие-то свои а, темные стороны, а, то тогда у нас, нас ждет победа. А, очень хорошо для творческих людей семерка-чаш. Если вы занимаетесь духовной работой или творческой какой-то, то у вас вот этот прорыв в этом месяце и случится. Будет куча идей. А, будете, Если себя проявлять творчески, это будет ярко, это будет сильно, и вас заметят, вам будут аплодировать. А, если вы духовной работой занимаетесь, у вас может быть в виде посвящения что-то. Как будто вы открываете для себя новый какой-то канал, новые, новые какие-то знания. И здесь тоже добьетесь успеха. Если касается дел материальных, семерка мечей, ой, семерка чаш может говорить о том, что в материальном плане, финансовом, да, будьте осмотрительны, потому что это еще и карта иллюзий, и она может давать какие-то шаги, которые мы, может быть, не оцениваем до конца, но так как после этой карты идет колесница, здесь уже запланирован, да, хороший исход. но карта искушения, она будет проверять вас, вот здесь у вас ясность наступила, вы выводы какие-то сделали, да, как вы будете применять дальше, будете ли вы идти по этому пути, как карта выбора, когда вы выбираете из нескольких вариантов, вот, вот этого пути, да, победного, как к нему прийти, и находите именно верный, именно этот выбор приводит вас к победе Давайте посмотрим по отношения. Карта семьи, любви, карта благополучия, карта, когда все у нас хорошо, радует, но рядом здесь выпадает тройка мечей, которая говорит, открой глаза на что-то, на какую-то правду. Ты чего-то не видишь, ты что-то неправильно, какую-то информацию неправильно оцениваешь, да, это касается семьи, рода. Пересмотри вот свои взгляды, или может быть тебе что-то откроется, чего ты раньше не видел, не замечал, и карта прямо советует, что открой глаза на эту правду. Здесь, конечно, вот по этой карте могут быть какие-то проблемы, которые нужно будет решать. И это может быть не одна какая-то проблема, да, в разных направлениях. Здесь просто надо что иметь в виду, что вот эта карта приходит, если мы открываем глаза, да, если мы реально смотрим на вещи, то мы все понимаем делаем правильное движение, правильное решение. Вот здесь у нас, видите, рыцарь мечей, где было, говорил, что нежелательно конфликтовать, но если надо отстоять какую-то правду да, за семью, там, за себя, то здесь, конечно, это разрешается, и это будет правильно. Но вот сердце, оно чем-то изранено, да, оно. Может быть, это какое-то разочарование в ком-то, да, или переживание за кого-то, за семью, за свою, да, за родственников. Поэтому вот здесь будьте просто к этому готовы. Так, и трансферфинг реальности, который говорит, как мы можем изменить реальность, если она нам не нравится. И вам выпадает десятка внешнего намерения. И здесь мы видим четыре короля и один ребенок играет с мечом. Мечи – это мысли, это ум, это разум, это логика. И вот четыре таких зрелых мужа, которые да, добились всего, который владеет миром, возможно, это короли четырех стихий. Они наблюдают за мальчиком, который только учится да, управлять одной из стихий мудрости, разума, получает какие-то знания. И карта говорит о том, что «позвольте себе быть собой» а другим быть другими. Имеется в виду, что когда мы оцениваем кого-то, да, и думаем, что человек должен вести себя так же, как и я, ну, это не совсем правильно. И когда мы позволяем, ну, другим, вот, ну, пускай они такие будут, как есть. И вдруг у нас все на душе становится спокойно, у нас жизнь идет лучше, потому что мы не накладываем на других свои какие-то ожидания. Как есть такая поговорка, что не, не ожидай чего-то и не разочаруешься. Поэтому пускай каждый будет такой, какой он есть. Принимайте как бы это, да. И, Карта говорит, что вот если вы будете так относиться к людям, да, вот я сам такой, у меня тоже есть свои какие-то достоинства и недостатки. Другие могут иметь достоинства и недостатки. Если вы так будете думать, то это лишит вас множества проблем. Это правило королей, да, короли это понимают, и они говорят, вот мальчик здесь опасный, да, меч может порезаться. Но они дают ему самому это пройти, самому это попробовать, и не осуждают его, а просто наблюдают, что если ну, в каком-то серьезном случае они, конечно, ему помогут, но пока они просто наблюдают, как он изучает этот мир, да, изучает новые какие-то знания, э, получает какой-то опыт и дают ему просто это делать. Итак, дорогие э, раки, смотрите, какая шикарная карта у вас пришла в этом месяце, у вас будут шикарные возможности добиться успеха на работе, да, и в семье что-то понять, осознать, что-то важное сделать для семьи, проходя через какие-то, конечно, не очень э, приятные, может быть, ситуации, откровения, открытия, или решая какие-то проблемы. Но главное, что видите, семья, э, эта карта семьи, э, позитивная такая карта, да, когда все хорошо, для блага семьи, пройдя через все, вот все-таки вы э, как бы добиваетесь, что все у вас в семье становится стабильно. Может быть, какие-то семейные могут быть праздники, да, сборы там задним столом, что-то, отмечание чего-то. И по событиям, смотрите, вы добьетесь триумфа, вы что-то старое оставите за спиной, какую-то дверь вы закроете, да, перелеснете какой-то лист. И тут же жизнь у вас завертится, закрутится, у вас будет много движений, общения обучение, может быть. Очень интересный, такой насыщенный месяц. Все будет здесь, да, эмоции будут прыгать туда-сюда. Но это все ведет к позитиву. Дорогие раки, и тем более, когда выпадает карта своя да, на расклад, то это вообще говорит о том, что все будет хорошо. Не забывайте о том, что давайте. Получать свой опыт, тогда и ваш опыт будет таким легким, приятным, дорогие раки. Желаю вам удачи, процветания, любви, здоровья. Подписывайтесь на канал, поставьте сейчас лайк, если вам видео понравилось. И поделитесь с друзьями, если считаете, что вот эта информация кому-то из ваших друзей нужна. Желаю вам всего самого лучшего. До новых встреч. До свидания.